Привет! Сегодня мы поговорим о очень важном фундаментальном принципе. Он может показаться действительно к маркетингу имеющим мало отношения. И я просто предупреждаю о том, что мы говорим о нем специально, потому что в дальнейшем мы непосредственно будем разнообразным опытом смотреть на то, как интеграция и дифференциация работают в обычном в обычной жизни маркетолога. То есть мы к этому будем неоднократно обращаться. Это настолько важный, основополагающий, базовый принцип, что ему я решил посвятить отдельный урок да, и отдельное видео. Вообще мы понимаем, что и у живых, и у механических систем есть какие-то циклы действия. Для живого человека самое классическое стандартное – это вдох и выдох. На таком же принципе работают э, двигатели внутреннего сгорания, у которых есть циклы. Тепловая машина Карно, если кто-то помнит из школы, а, вот э, это все какие-то схожие элементы циклического действия. Да? Даже какая-то зубчатая передача, э, она тоже состоит из цикла. Но вот скорее, наверное, лучше подходит здесь э, метафора двигателя. Что нам э, важно сейчас понять, что мы хотим сфокусироваться не просто на абы каких циклических процессах, а на тех, на которых происходит в некотором смысле расширение и сужение, растяжение и сжатие. В этом смысле вдох и выдох или движение клапана в двигателе внутреннего сгорания это чуть более качественная, адекватная метафора. Точно так же к интеграции и дифференциации относятся в обратном порядке, да, извержение и удержание. Например, какого-то давления внутри и извержение — это давление наружу, как в случае с вулканом. Дифференциация — это процесс вычленения каких-то различных вещей или объектов в вещи или объекте, или в среде, которая до этого казалась единой. Интеграция — это, наоборот, объединение. Причем часто это смешивание, объединение до степени слияния, обобщение каких-то вещей, которые до этого казались отдельными, или объектов, подсистем и так далее. Огромное количество применений у этого всего есть, и мы об этом будем непрерывно говорить. Я не так давно, я думаю, пару-тройку лет назад осознал, что дифференциация и интеграция – это вообще два величайших процесса, которые есть в жизни человека вообще и у маркетологов в частности, как потом выяснилось. Но я хочу обратить внимание, что именно на то, что вот это рассияние, собирание в терминах,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 Это называется глубокой истиной. Примерно так, такого же возраста книга «Экклезиаста», которая принадлежит древнееврейскому канону, говорит следующее. В Ветхозаветной книге мы читаем такие слова. «Всему свое время и, всякое, всяк, и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать посаженное. Время убивать и время врачевать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 Время любить и время ненавидеть. Время войне и время миру. А здесь а, то же самое, устами царя Соломона произносится та истина о том, что вот это непрерывное дыхание, непрерывное изменение в живом, а все то, что перечислено здесь, это признаки живого, оно постоянно происходит. Как я уже говорил, то же самое есть и в современной секулярной философии, да, то есть не связанной ни с какими религиозными учениями. Мирап Мардашвили писал в вильнюсских лекциях о том, что собирание рассеяния везде, везде начинались образцы философской мысли. Что это, какое это имеет к нам отношение? Дело в том, что мы будем, как я уже говорил в прошлом занятии, строить живую систему. А живая система, один из, из ее признаков, это наличие вот этих циклов постоянной дифференциации и интеграции. Во-первых, мы увидим, как это работает, как это работает в построении маркетинга внутри компании. Во-вторых, мы будем непрерывно искать баланс между интеграцией и дифференциацией. Дело в том, что довольно часто, когда люди исходят из инженерной логики, они находятся в склонности, например, к... Ну, какому-то такому последовательному построению чего-то из кирпичиков. Ну, например, строить маркетинговую систему из кирпичиков, появился новый инструмент, мы добавляем этот инструмент, появился новый рекламный а, канал, мы добавляем рекламный канал. И а, в этом смысле логика вот такого последовательного построения, она не соответствует логику дифференциации и интеграции, в то время как а, в реальной жизни мы пользуемся всеми инструментами. То есть а, даже когда мы занимаемся наукой, мы сочетаем, в зависимости от задачи, в разных пропорциях анализ, то есть расчленение а, какой-то предметной области на части, и синтез, то есть объединение каких-то идей в какой-то конечный а, результат или продукт, как, такой, как таблица Менделеева, да, например. То есть таблица Менделеева — это синтез всех тех знаний, которые были получены химиками до ее появления. А, в жизни потребителя мы увидим это, я буду на этом отдельно останавливаться, сейчас это просто короткий пример. В, в блоке по поведению потребителя мы будем разбирать так называемый этап активной оценки альтернатив, который проходит потребитель до совершения покупки. И на этом этапе у потребителя сначала расширяется пространство возможностей, то есть происходит дифференциация. Человек сначала узнает, какие бывают возможности по покупке стиральной машинки, а потом, наоборот, происходит интеграция. То есть, принятие какого-то конечного решения, связано не просто с отбрасыванием всего, что, что, что человеку не нравится или к чему он не готов, но и с формированием смыслов каких-то на основе всего того, что он накопил на этапе дифференциации. И в жизни маркетолога, в его непосредственной деятельности тоже постоянно присутствуют э, оба аспекта – и дифференциация, и интеграция. Например, когда мы э, выделяем какой-то новый сегмент, это инструмент дифференциации. Когда у нас был сегмент, не знаю, мужчины, а мы начинаем выделять студентов, молодых отцов и, там, не знаю, очень-очень взрослых бизнесменов с семьей. А к инструментам интеграции относится, например, создание персон. Мы тоже будем об этом отдельно говорить. Это инструмент, когда мы из каких-то разрозненных, численных, возможно, каких-то знаний о нашей клиентской базе собираем некого такого интегрированного цельного человека, к которому мы начинаем обращаться в нашей маркетинговой коммуникации. И я буду говорить о дифференциации интеграции для того, чтобы искать баланс. То есть я довольно часто буду говорить о том, что а вот здесь маркетологи склонны только дифференцировать, но здесь не хватает интеграции. Или а вот здесь маркетологи склонны к интеграции, здесь не хватает дифференциации. Вот для этого мы сегодня и э, разбираемся в этом вопросе. И даже наш курс — это будет один цикл, связанный с дифференциацией и последующей интеграцией. Сначала на протяжении 8 недель мы будем заниматься дифференциацией. Мы будем буквально растаскивать на части всю ту маркетинговую систему, которая у вас есть, описывать ее с разных сторон. Это будет такой наполовину анализ, наполовину вот часть, связанная с таким вдохом, да, с расширением, с накоплением пространства возможностей. А последние пять недель курса, это последние два модуля, мы будем заниматься, наоборот, интеграцией, то есть собирать это все обратно в кучу и формировать из этого что-то цельное. Поэтому не волнуйся, но ближайшие 8 недель тебе может казаться, что мы одновременно бежим во все стороны. Я буду стараться делать так, чтобы нас во все стороны не разрывало, но это нормально. Uh, так запланировано, uh, потом мы, наоборот, из этого будем собирать конечную картинку. Но очень важно помнить, что у тебя в твоей повседневной жизни таких циклов много, и поэтому просто рефлексируй, как я говорил в прошлом занятии, следи за тем, как это будет происходить для того, чтобы суметь выстроить подобный цикл дифференциации интеграции твоего маркетинга в твоей повседневной деятельности внутри твоей компании.